Я не знаю, что это преступник, но я это так не оставлю. Супер! <реклама> <реклама> Супер! <реклама> Ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha.